Трианекс. Real бизнес Team Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Ася Стрельцова. Я являюсь активным участником международной команды интернет-предпринимателей Трианекс. И сегодня мне очень приятно, что наша команда Трианекс – Первая может представить вам замечательную новость от компании Brain Buddons, как сегодня сделать вход в бизнес компании Brain Buddons в три раза дешевле. И какую выгоду вы будете сегодня иметь от этого как партнер, если ваши уже партнеры будут подключаться таким образом в этот бизнес. Итак, давайте сейчас еще раз немного подробнее рассмотрим выгоду от компании Brain Buddons, какие деньги вы здесь будете получать, а также каким образом зайти в бизнес в три раза дешевле. Компания Brain Balance представляет сегодня замечательный, уникальный продукт Brainful Plus, с помощью которого вы можете быть богатым и здоровым абсолютно без каких-либо продаж. Этот продукт помогает вам сделать свой бизнес более эффективным, быть действительно здоровым и счастливым в этой жизни. Если говорить о прибыли, которую вы будете иметь в компании, то компания Brain Balance выплачивает целых 75% от всего своего товарооборота всей своим партнерам за их активность. Одновременно 4 вида бонуса, по которым вы будете получать свой доход. Первый бонус очень привлекательный. И очень много об этом мы говорили, потому что каждую неделю вы можете получать от 25. Долларов до 78 за каждого подключенного нового партнера. Но это не самый привлекательный вид бонуса, а привлекательный всего бинарный бонус. Тот бонус, с помощью которого вы выйдете на свой пассивный доход. У вас строятся две ветки. Одна из веток у вас спонсорская. Спонсор помогает вам строить ветку, давая вам в эту ветку людей-партнеров переливами. При подтверждении активности каждого из партнеров вашей ветки у вас начинаются впадать пары. Для получения денег по этому бонусу вам необходимо иметь одного лично подключенного человека в правой ветке и одного лично подключенного партнера в левой ветке. При этом за каждую пару вы получаете до 20 долларов. И когда у вас совпадают пары, например 80 человек в левой ветке и 80 человек в правой ветке, то это 80 совпавших пар. Мы умножаем на 20 и получаем 1600 долларов в месяц. И это не ограничение, ваши доходы растут. Для того чтобы выйти на окупаемость продукта и зарабатывать еще больше, вам достаточно всего лишь 4 совпавших пары. А теперь, друзья, внимание, подарок от компании Brain and Balance. Вы на слайде видите 3 обычных пакета входа в бизнес. 93, 166 и 243 доллара. Вы видите, что здесь разница в количестве баночек, которые вы за раз приобретаете, а также на третьем пакете входа у вас повышенные проценты с первых дней ведения бизнеса. Если рассмотреть подробнее, то без учета регистрации за баночку у вас выходит 73 доллара на первом пакете, на втором пакете ваша экономия и 49 долларов за каждую баночку, на третьем пакете еще больше экономия 38 долларов за одну баночку продукта. Но этого мало и компания сделала ход в бизнес действительно доступным. Сегодня появился четвертый пакет входа в бизнес, 6 баночек продуктов всего лишь за 173 доллара. Это всего лишь 28 долларов за одну баночку продукта. Но кроме того, предыдущие пакеты входа все абсолютно на один месяц. После этого надо подтверждать свою активность. Четвертый пакет входа дает вам преимущество. Вы заходите сразу на 3 месяца. То есть ни второй, ни третий месяц подтверждать свою активность вам не придется. Давайте рассмотрим подробнее. Одна баночка продукта обычно стоит 73 доллара. Мы умножаем на 6 баночек. Получаем 438 долларов. Если сравнить с новым четвертым пакетом входа в бизнес 438 мы читаем 173 и наша разница, ваша экономия составит 265 долларов. Но кроме того, второй месяц вам не надо подтверждать активность, не надо заказывать продукт. Ваша экономия составит 73 доллара. Третий месяц точно так же и ваша экономия снова составит 73 доллара. Итого ваша экономия за три месяца составит 411 долларов. Это очень щедрый подарок от компании и тут нужно обратить внимание на то, что вы точно также сможете пользоваться абсолютно всеми видами бонуса, всеми видами дохода каждый месяц. Кроме того, в чем же выгодно партнеров, когда их партнеры заходят в бизнес точно на такой же пакет. Если бы ваш партнер заходил в бизнес на первый, второй или третий пакет то ваш пассивный доход или бинарный бонус строился бы обычным образом. У вас бы совпадали пары и за каждую совпавшую пару вы бы получали до 20 долларов. Например, у вас три совпавшие пары 20 умножаем на 3 вы получаете 60 долларов. Но когда ваши партнеры заходят на четвертый пакет, ваш бонус быстрого старта распределяется на 3 месяца, то есть вы 3 месяца получаете по 25 долларов, то есть 25 мы умножаем на 3 и получаем уже не 60, а 75 долларов, то есть вы остаетесь в плюсе. Друзья, это говорит лишь о том, что компания и Баден сегодня действительно заботится и думает о своих партнеров, думает о том, как еще больше развиваться и процветать компании, как сегодня каждому партнеру зарабатывать свои настоящие реальные деньги в этом бизнесе. Не мешкайте, прямо сейчас обратитесь к партнеру к нашей, нашей команды Трианекс, узнайте у него об этой уникальной возможности, зарабатывайте свои реальные деньги, будьте успешными в этом бизнесе. С вами была Ася Стрельцова, до встречи в следующих видео, всем пока! Бизнес-тим.